Так, на прошлом уроке мы с вами взяли сод. Сад. Вы написали? Да, написали. Прислали свои домашние работы. Ахсантум баракулоуфикум. То сод. Пишется нетрудно. Пишется легко. Смотрите, читаем вместе. Садики. Садики. Садики. Садики. Что значит садики? Садики, мой друг. Здесь у нас соц с фатхой, с дома или с кясрой. С фатхой. Значит, как называется соц? Мафтуха, Мадмума или Максура? Мафтуха. Мафтуха, акцент. Асир. асир, мафтуха, максура. максура. Максура. акцент. Ахсэн. Аксентум. Ахрису. А здесь? Ахрису? Мадмуна. Мадмуна. Мадмуна. Видите, вы уже научились. Уже научились. Для вас это не для вас это легко. Читаем. Сосуси. <си> Сосуси. Теперь пришли с вами к самой такой букве, которая присуща только арабскому языку. Поэтому арабский язык называется ⁇ люатудод ⁇ Язык ⁇ дода ⁇.⁇ Дода нет ни в русском языке, ни в английском языке, ни в французском языке, ни в испанском языке, ни в китайском языке. ⁇ Дод ⁇ нет, да, ни в турецком языке, ни в фарси. ⁇ Дод есть только в арабском языке. И поэтому этот звук называется звуком до да, арабского языка. Давайте научимся его произносить. Сперва научимся его писать. Значит, дот пишется как, какая буква? На какую букву она похожа? На СОД. правильно. Чем отличается дот от сода? А, у ДОТ точка дод есть, а у СОД нет. нет Правильно. Значит, а дот, она, дод, она дод, у нее есть нукта. Дод, нет, точка, а у дода есть точка. Да, значит, у дота есть точка, а у сода нет точки. Хорошо. Писать, мы с вами ее научились. Теперь давайте научимся ее произносить. Чувствуйте да, свой язык. У вас есть язык, у вас есть зубы. Лилля. Значит, смотрите, когда я говорю. Аб, аб", пробуйте произнесить ее с хамзы, э, с сукуном, как я сейчас произнес. Повторяйте за мной. Аб, аб, аб, аб". Аб. Аб. Вот наша вот. Теперь смотрите Да я говорю а, а, видите Да у нас дот называется шадид шадид Это значит сильный звук сильный Например когда я когда говорю а, а, ш, слабый звук Ну слабый дыхание продолжается Я могу дышать в, в, в, что Могу, да, буд, буд, так сказать, да, имеется в виду, продолжается дыхание. Скажите, видите, у вас из дальше выходит углекислый газ, да, то, что вы вздохнули, это кислород, а то, что вы выдыхаете себя, это получается газ. Значит, когда я делаю, я могу выдыхать, я говорю, я тоже могу выдыхать. А если я скажу, все, я не могу выдыхать. Резкий у меня что? Прикрывается да? Ток дыхания. Это первый момент. Значит, дот – это сильный звук, называется шадит. Перейдем дальше. Язык, шмя, да, то есть сплошную, должен прилегать к верхнему небу. Небо это значит, в ротовой полосе у нас есть потолок. Вот этот потолок называется небо почти как слово небо небо мы знаем а это небо язык значит сплошную прилегает к чему небу к верхнему но между языком и небом должно остаться рутубе что такое рутубе рутубе это значит влага То есть тоненькая тоненькая рутуба небольшая влага если я сильно прижму язык к верхнему небу Слушаем, слушаем, внимательно. Рамазан, Рамазан, Раян. Ага, внимательно слушайте, хорошо? Стас, а можно хорошо. Значит, язык, когда приезжали к верхнему небу, между языком и небом должна остаться рутуба. Маленькая прослойка сырости, то есть влаги, влага, да, то есть немножко, немножко должно остаться там слюны, или даже не слюна, а влага от этой слюны. Теперь смотрите, я сильно, если я сильно прижму, у меня получится, о, например, ал, видите, ал, ал, ал, получается, я сильно прижал. Если я большую щель оставлю между языком и верхним небом, тогда у меня получится ло, ал, ал, ал, видите, ал, и вот это надо поймать, вот эту самую середину. Не и И это еще не все. Теперь смотрим на боковые стороны языка. Справа есть боковая сторона языка, и слева есть боковая сторона языка. Они должны прикоснуться к коренным зубам. А коренные зубы – это у нас «дырс», «адурос», как мы с вами проходили на прошлом уроке. У нас приходило слово «дырс». То в этом уроке, да, придет? А, в синий у вас приходил. Значит, что? Еще у нас боковые части языка должны прикоснуться к коренным зубам. К верхним. Тогда у нас получится с вами дод. Говорим. «Алб, алб». А, вот. Теперь эл, эл, эл, эл. Когда мы говорим, читаем в Куране слово. Видите, как остановится в слове ард, слово, слово, когда мы останавливаемся на этом слове, будто земля поглотила, будто мы что-то проглотили. Да, с вами? Смотрите. Вот это будет бот. И поэтому, когда мы в Сури Фатиха читаем, говорим: еди нас прими путем, сыро, то лявина, э тем тех, которых Ты облагодетельствовал, Ну, магбуби алейхим не путем тех, над кем гнев твой, и не путем заблудших. Видите слове аль У нас есть, да? Аль магбуби есть доб значит гнев Всевышнего Аллаха, да, аль-Махдуби, гойрель-Махдуби, алейхим, но не путем тех над кем, гнев Всевышнего Аллаха. Также есть слово валя болин Видите? Чтоб не получил сто, валя болин Чтоб не получил зло, валя Надо сказать, валя болин Поняли, да? Или, например, к слове аль-арб. Некоторые делают как «даль», говорят «эль-арде», арде эль А у них получается как зо аль «эль-арз», или аль арб «буту-то». Поэтому надо научиться сказать, вместе да, попробуем, прочитаем. валя Да, значит, смотрите, да? Дот, если научились произносить, это большая милость Всевышнего Аллаха. Многие арабы не умеют сегодня произносить дод. А кто про нас говорит? Но ну, если вы научитесь, Аль-Хамду лилля это великий дар от Всевишного Аллаха. Дот, значит, научились с вами прописывать. Он пишется так же, как сот, но не забудьте поставить точку. Вот у нас приходило до слова бирсун. Видите, в нем есть дот. Бирсун у нас дот. Здесь максура. Дод. Касраби дырсон. это коренной зуб, боковой коренной зуб. Дальше дот дамаду ядуру. Яду. Да ядуру это значит бредит. Здесь у нас дот мадмуме. Также слово дом ме, у нас есть до. Дальше у нас до фатха до нехадо. Да, дот у нас здесь мавтуха. До ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду ду сделал ду ду до ду но, видите? Вау, вау, как будто да, вау, вау. Падка становится как дома. Поэтому те, которые говорят, валя болин, валя болин это ошибка. Надо рот приоткрыть побольше, но не сделать губы кольцом. Валя во А вот когда дома произносим, делаем губы кольцом. Поэтому дома, смотрите, есть колечко. Видите колечко? Не забудьте про это. Вот, значит. А у фатхи видите, фатха сверху, значит рот открываем повыше. А тяср, видите, она снизу, значит делаем губы шире. Дома получается она охватывает все в себя. И у нее видите есть колечко, значит делаем губы кольцом. Тут уже будет лу бу, лу, бу. поняли, да? Дальше у нас с долготой Бод, алиф фатха, Значит, на ходо. урок необходимо прописать эти буквы. Смотрите, Дод элемент ходо. Дод. в Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот ха нет, на прошлом уроке я вам сказал же, что мы повторим этот урок. Марид ⁇ это значит больнее, болеет человек, и Бауд ⁇ это получается комар или насекомое. Теперь смотрите. На следующем уроке все будете сдавать дот. С фатхой, с домой, с кясарой и сукун. То есть до, ду, ви, алду. Поняли? Каждый будет сдавать дот. Завтра уже в следующем уроке, иншаллах мы с вами перейдем на то и ло. Поняли? То и ло, они тоже рядом с додом, но отличается, чем об этом узнаем завтра, иншаллах И смотрите у вас по письму, приходит тоже прописать надо дод, отдельную, в начале, отдельную, в середине, в начале, в середине, в конце. Видите, дод. Писали в учебнике по арабскому языку, арабский алфавит. Я это уже это писал. Писали в письме. Затем пропишите три страницы в чистовике, да, у себя в тетради. И учитесь произносить до... Значит, будем с вами сдавать завтра иншаллах муталя дом мы с фатхой, с кясрой, с сухуном.